Привет, ребята! Сегодня мы будем лепить губку Боба. Для этого нам понадобятся пластилин, фольга, зубочистки, инструменты, нож и леска для ресничек. Сделаем из фольги плотную прямоугольную заготовку для туловища. Затем слепим лепешку из желтого пластилина и обернем ею фольгу. Слой пластилина должен быть толстый, потому что мы будем вырезать в нем углубление для рта и глаз. Туловище готово. Возьмем белый пластилин и слепим прямоугольник шириной с туловища. Это будет рубашка. Приклеим ее к туловищу. Ножом подровняем края и доработаем форму руками. Затем сделаем такой же прямоугольник из коричневого цвета. Подгоним его по размеру. Приклеим и подровняем ножом. Получилась заготовка квадратных штанов. Из белого пластилина сделаем маленькую лепешку. Ножом вырежем из нее квадрат. Квадрат разрежем на два одинаковых треугольничка и получится воротничок. Приклеим его на рубашку. Возьмем стек или любой другой удобный инструмент и наметим рот. Затем вырежем углубление для рта и глаз. Раскатаем из темно-коричневого пластилина лепешку в форме рта и вклеим ее в углубление. Немного подровняем форму инструмента. Возьмем белый пластилин, скатаем шарик и приплющим его. Вклеим получившийся глаз в глазницу. Повторим эту процедуру со вторым глазом. Теперь возьмем голубой пластилин, сплющим маленькие лепешки и вклеим в центр глаза. Из черного пластилина слепим зрачки и вклеим в центр голубого кружочка. Из розового пластилина слепим язык, вклеим его в рот и инструментом придадим форму языку. Из желтого пластилина скатаем два маленьких шарика, немного приплющим и приклеим в уголки рта. Получились щечки. Теперь слепим нос и приклеим его над ртом. Из белого пластилина сплющим лепешку и вырежем два маленьких квадратных зуба и вклеим их в рот при помощи зубочистки. На штанишках наметим полоски. На эти места приклеим тонкие черные жгутики. Возьмем красный пластилин, слепим из него приплюснутый ромбик и вырежем из него галстук. Приклеим его на рубашку и сверху приделаем шарик-узелок. Теперь возьмем две зубочистки и желтый пластилин. Раскатаем желтый пластилин на зубочистке. Это будут ноги Спанч Боба. Теперь сделаем носки. Ту же процедуру повторим с белым пластилином. И из двух жгутиков сделаем полоски на носках. Вот так. Воткнем зубочистки в туловище. Возьмем коричневый пластилин. Слепим прямоугольные полоски и приделаем штанины. Из белого пластилина слепим рукава. Для этого скатаем колбаску, отрежем два одинаковых кусочка и немного сплющим их сверху приклеим их к туловищу и пригладим стыки инструментов. Раскатаем желтый пластилин на зубочистке с двух сторон, так же, как мы делали это для ног. А затем разрежем зубочистку пополам при помощи ножа или ножниц. Получились две заготовки для рук. Затем из желтого шарика сделаем ладонь. Приплющим ее и нанизаем на зубочистку. При помощи ножа сделаем надрезы для пальчиков. Расправим их и воткнем руку в рукав. Повторим ту же процедуру со второй рукой. Из черного пластилина сделаем ботинки и наденем их на ноги. Скатаем очень тонкий жгутик и ножом разрежем его на 6 кусков. Приклеим реснички на глаза. Также для этого можно использовать черную проволоку. Зубочисткой или инструментом сделаем проколы на щечках. При помощи специального инструмента или обратной стороной ручки или карандаша сделайте углубление на теле. Губ как бок, квадратные штаны готов! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы продолжать лепить поделки вместе со мной. Спасибо за просмотр!